Приехали. Дорога классная была, полта Полтаве просто супер. Киев хороший город, но горячий. 30, 34 градуса жары в тени. Асфальт, полтинник, сколько там было? Да? 52, 52 градуса трасса. Просто. Друзья, приехали мы к Денису, другу нашему, Киев. Сейчас мы да. где-то на подъезде. Света, ждем, ждем. Мы уже на месте, а хозяина нету, но ничего, зато мы побывали в гостях, теперь будем встречать Дениса. Да, поехали, будьте остались с нами, как там да, говорят, крутые блогеры. Все, ждем Дениса. Вот она, вот Вот, виновник торжества. Привет. Здравствуйте. Видео для Ютуба, Денис, мы тут всю дорогу снимаем. Привет, друже. Ну, мы пообнимаемся чуть позже. Я еще и... Короче, пообнимаемся позже, из-за так для видеоролика. Ну, скажи что-нибудь, ты рад гостям очень, нежданным? Очень, очень рад. Ну, все, друзья, с вами был Денис Фадеев, Александр Пасечник и я, Иван Пабро. До новых встреч. Пока. Блин, пацаны, приехал к Киев и наблюдает двух человек. Ну -но Александр привет. Нормально. О, не ты? Ты не сказал, да я вообще вечером приехал погулять. Не, лучше до фабрику вверх и вниз. Да ты Пожалейте нас. <связывая> Предлагали подняться, фиг на куда вышел. Зубах даже глупцы. лучше наверх подняться, а вниз спуститься.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 в городе Киеве репетиция. Слышь, это была репетиция. Самое интересное потом.